Меня зовут Диана, мне 10 лет и я начала вести этот канал. Потому что мне так захотелось. Сегодня мы пойдем в торговый центр калейдоскоп. Посмотрим канцелярию. И я вам покажу, что там есть. В общем, оставайтесь со мной. Ребята, кто нас не знает. Мы живем в городе Москва, часто с Дианой, где гуляем. Если у кого какие-то вопросы, идеи, хотели бы, чтобы мы вам что-то там показали, сняли, рассказали, пишите, пожалуйста, в комментариях, не стесняйтесь. Будем очень рады любым идеям, предложениям. Приехали мы в Доспух. С чего начнем? В Леонардо. Да, пойдем в Леонардо. Хорошо, людей сегодня не очень много, несмотря на то, что субботний день. Не знаю, мне очень нравится этот магазин. Стас, только всего интересного. Да, пойдем сейчас в Леонардо. Кое-что взяли, потом Диана дома покажет, да. что мы там да, выбирали. Ой, на катке детки катаются. Да. Мы тоже туда сначала хотели пойти, мама подумала, что она там одна такая взяла Да, нет, на самом деле там мало всегда мам катается. Там в основном детки-то. Вот сегодня как-то Поэтому мне ну, неудобно на таком маленьком катке кататься. Спасибо. Ладно, пойдем. Да, гости. Вот, мы зашли. Вот какой-то разная всякая одежда. Кстати, новая одежда. Недавно мы только сюда заходили, тут была вообще другая одежда. Такая кофточка, ничего. Такая красивая. Интересная, да, кофточка? Да. Такая типа, сумочка. Uh -huh. с сумочкой. Такая мне, кстати, рубашечка еще нравится, но такая не очень школьная. Такие джинтики прикольные. ну Не знаю, есть тут вообще на меня есть конечно найдем сна да есть ну так у меня в принципе есть хороший джинс такого футбол хороший джинс много ну убрать. да ну в принципе да такая футболочка видела такие там я летом были не модные. а вот. ну а я думала она одинаковая весть Кстати, мы вот такую вот недавно купили. Я думала, тут есть много новых вещей, но... Это уже типа старая коллекция. Она тут в конце. Но вот недавно такую брали. Вот такую вот. И вот такую мою юбку еще, кстати, брали на Новый год. Я в ней Новый год отмечала. Курточки тут прикольные. Костюм прям. В принципе прикольно мне тут всегда все нравится мне кажется остин очень хороший маринад кстати я сейчас с такой шапкой хожу тоже тут ее брали вот, школьные разные вещи а, свитерок красивенький оранжевый такой как вот такой любит ну так сюда не очень. Не очень. А такой, смотри, у него кармашки прозрачные вообще. Это тоже полученный скелетон Для мальчика. Для чего он для мальчика А, Ладно. Ну ладно. Ну так, все. Мне нравится, да? А он с поедками. Вот с поедками. У меня много рюкзаков есть такие mm -hmm. вот каналы разные кстати красивые. красивый тут детский отдел там отдел для мальчиков тут отдел для девочек тут для маленьких там для взросленьких ну, на меня на подростков таких на детских подростков ой крутые ну, так Не прям, что мне прям очень понравилось Ну, не знаю В общем Ставь лайк Ставьте лайк Кстати, хорошая копта Ставь лайк Потом подумаем, может, когда-нибудь возьмем, конечно. Но... Я хотела бы что-нибудь покреативное. Такая красивая. Ну, вот с таким горлом у меня такая есть, и мне, честно время очень удобно. Ладно, гостям мы ничего не взяли, но нам ничего особо не приглянуть. Поэтому пойдем сейчас в... Не знаю, куда пойдем. Куда мы не пойдем? Гоголь могли. <свят> Можно. Пойдем. Вот. Смотрите, мы идем в Гоголь Моголь. Гоголь-моголь мне очень нравится. Он всегда очень красиво. Скетчбуки. Разные. Ну, кстати, такой вот видели уже. В Леонардо был такой. Копия. <свят> Не знаю. Это все скетчбук. Да, да. Это все скетчбуки. Кстати, вот каналы тут получше, чем Леонардо. Но с такими змеками мне не очень нравится. Где-то пластиковая. Мне вот эти пластиковые напоминают какой-то ланчбокс. Это походу шпаргалка. Я такие носки видела с галкой. мне кажется это как-то нечестно. Носки с шпорой, вы понимаете? Такие вот сумочки. Очень сейчас модные Ну, мне с ними неудобно, я сумку не хожу такими, с пакетами разными. Головоломки. Га... голова. Ну ладно, неважно, вы поняли. Головоломки. Я просто язык путается, когда я это говорю. Такие игрушечки маленькие. Так, э, бутылочки, бутыльки. Не знаю, как вы, кстати, говорите? Бутылки, бутыльки или как? Стаканчики? Напишите в комментариях, как вы говорите. Э, вот. Кошечки вот мне вот такие вот нравятся. Они прям вообще как настоящие. скажите. У меня, кстати, кошка есть. Такая вредная. Вот еще себе не представляю. Я его потом, может, когда-нибудь покажу. У меня есть один шорт с моей кошкой этой. Ну, такая вредная просто вообще. Я не погладишь ничего. Убегает постоянно. Любит поспать, покушать. на да. Уже второй круг тут наматываю. Иду. Понятно. Таким мне вообще не нравится, мне кажется. Но это некрасиво. Это, это не для девочек просто. Национально. Ой, розовый, розовый отдел. Ой, как все красиво. Тут, конечно, прям глаза разбегаются в этом магазине. Кстати, ой, вон вам красивая. Еще э, мне очень нравится магазин МОЗИ, тоже крутой прям, в нем тоже такой большой ассортимент прям всего, такие подушки, мне нравится их наполнитель такой, мягкий, знаете, как такие, кружочки такие, как на пласт, типа. вот. Москва, Москва, люблю себя Я человек счастливый, но кое-чем недовольный. Это я, да? Ничем я недовольна? Ну, значит, это не по меня. Ничем я не недовольна, ну... Но... Ладно. Только Пушкина обе, не знаю. Кисик, кисик, маленький такой. Мы искали в клетку скетчбук, но ну, почему-то мы таких не находим. Есть вообще интересные скетчбуки в клетку? Я искала, мы не нашли. Игрушки, целый отдел с игрушками, с мягкими игрушками. У меня их очень много, я их раздаю. У меня есть а, младшая двоюродная сестра, я ей все отдаю. Так, ну, я уже тут три круга намотала. Ну, мне ничего не приглянулось, поэтому... А, он ну, канцелярия хорошая. Сейчас посмотрим, может там что-то выберем. Если что-то купим, потом домой пойдем, обзор покажу. Ну вот, мы уже пришли домой. Сейчас сделаем вам небольшой обзор. Вот такой вот пакет из манга. часть в Леонардо, а часть в магазине Гоголь-Ноголь. Вот. Первая это такая вот страдочка. Это из магазина Леонардо. Такая стирать в клетку. Тут 96 листов. Вот. Буду тут что-то писать, что-то рисовать. Потом вот такие вот капиллярные ручки. Тоже буду рисовать, писать ими. А потом вот такие вот текстовыделители. я разноцветные и с запахами. Вот этот вот с яблоком, этот с лимоном, этот с апельсином, этот с клубникой вот. И вот такую вот ручку. Очень люблю такие ручки с такими <смех> золотыми так сказать вставочками вот всегда напишу тоже угу. из леонарда все теперь осталось только из магазина google тут мы купили наклейки такие и татуировки Вот такие вот два фломастера И еще мы купили в Леонардо В такую вот стерку Пластик, стерку, стирку да, Диана очень любит ластики, Всякие да. разные коллекционирует Что за маска из Леонардо? Ссыла, mm -hmm. да. да. Кстати, да, ребят, как кто как называет, напишите в комментариях. Mm -hmm. Так, потом такая вот футболка. Э, такую футболку мы купили в магазине Манго. вот, вот по недорогая, по акции, в принципе, решили взять. И последняя. Это вот такая вот огромная худи А платье худи? Твоя вообще это не плать, вообще просто худи, но буду носить, может, как платье Очень такая большая чуть-чуть, ну, в принципе, на вырост Оверсайз Да, с капюшоном, тепленько У Дианы еще не было такой А я хотела просто трендовая. Вот. На этом наше видео заканчивается на этой прекрасной нотке. Ну всем! Стоп! Я еще не показала свою кошку! Я обещала вам тоже когда нибудь показать. Вот такая вот врединка, видите, она даже не хочет вставать, и же время спать любит вообще. Такая вот кошка, такая вот кусючая, вредная, вот такая вообще. Она игручая. Да. А как кошку-то зовут, представишь? Соня! <сؤال> <сؤال> На субачке так зовут. Соня. Очень кусючая вообще. В камеру посмотри, вот так. Так что -нибудь. снимают что ли? Очень кусючая. Ну а теперь точно всем пока!